Всем здравствуйте! Кто сегодня первый раз? Вы находитесь вместе силы для беременных и уже состоявшихся мам на канале Славные Роды. И я... Ярослава, которая является автором этого проекта. Я очень рада, что у нас появляется много новых девушек, но иногда я, честно говоря, об этом забываю и думаю, ой, это почему задают эти вопросы, мы же про них уже столько раз говорили. И, конечно же, конечно же, те, кто пришел первый раз, сложно ориентироваться по этому. Сегодня у нас тема будет по результатам опроса, да, про МС или договор. Но хочу обратить внимание всех, кто еще не смотрел эфир. Есть эфир у меня в ленте, большой, очень подробный эфир. Называется он «За что платить в рода?» Про то, что входит в ОМС, про то, ОМС, про то, что не входит, про то, что э, дополнительно можно приобрести и так далее. Это все есть в большом эфире. Сегодня я немножечко про другое. Я немножечко про другое. Ага, здравствуйте, Л Лена, да, спасибо тоже, что пишете, что слышно. Э, я хочу сегодня поговорить про опрос, который я проводила недавно. Я задавала несколько вопросов. И сегодня, кстати, еще последняя часть его была. Я задавала вопрос. Рожали ли вы по ОМС или по договору? Девочки, еще раз повторюсь, что ручки не поднимайте, я не буду туда нажимать, там как-то странно все работает. Если есть вопросы или комментарии, или что-то хочется написать под, под последним маленьким постиком, тогда все пишем. Все, больше я про это говорить не буду. Итак, было несколько вопросов. Я рожала по ОМС и... Всем довольна, недовольна и так далее. Я рожала по договору и довольна, недовольна и так далее. Я собираюсь рожать по ОМС, потому что... Я собираюсь рожать по договору, потому что... И последний эфир, который был сегодня, кстати, по наводке одной из девушек, которая написала про это в комментарии. Очень классно, спасибо. Я первый раз рожала по ОМС и сейчас снова пойду по ОМС или по договору. И э, результаты на самом деле были очень интересны, мы сейчас о них поговорим, Мы поговорим не только, естественно, про цифры, да, кто и сколько написал, отметил процентно, а мы поговорим про то, почему, почему э, такие результаты опроса, и обсудим комментарии, которые были э, под соответственно, этими опросами. Девушки, еще раз последний, честно повторюсь, что ручки не поднимаем, просто можно нажать на кнопочку, поднять руку, и тогда вы выходите в эфир. Сегодня мы так не делаем, сегодня все вопросы, все комментарии пишем под постом. Если вдруг меня перестает быть слышно, то тоже, пожалуйста, сразу напишите под постом. Фух. Ну что, поехали. ОМС, договор. Вообще тема, конечно, неисчерпаемая. О ней можно говорить огромное количество времени, и найдутся, найдутся всегда люди, которые будут поддерживать роды по УМС и говорить, что это вообще-то лучшее, что нам предоставлено, и почему мы должны от этого отказываться. А будут люди, которые ни в коем случае не пойдут на бесплатную медицину. Нет ничего э, хорошего или плохого э, в том, что кто-то принимает такое или иное решение. Самое главное, чтобы это решение вы принимали по своей воле. По своей воле взвешено и с что вы получите по ОМС и что вы получите по договору. Вообще, мой постулат постояннейший, конечно, не я его автор, но я все время повторяю, что мы все разные. У нас абсолютно разная внешность, фигура, возраст, материальное положение, устои семьи. Но вот просто все разное. И поэтому мы просто не можем выбирать все одинаково. И очень хочется, чтобы выбор прежде всего строился не на навязываемом кем-то мнении, не да? потому что кто-то вот сказал что так правильно мы вообще в принципе живем сейчас в то время когда наша идентичность да, наша уникальность она является огромным плюсом да сегодня уже слава богу прошло то время когда а, все хотели делать только то что делает какой-то там великий известный человек и, э, в общем-то, мерили свои желания только под то, что модно или под то, что популярно. Сейчас, слава Богу, есть возможность выбирать. Но что хочу сказать, что, конечно же, всегда нужно изучать вопрос, прежде чем что-то выбрать, потому что наша… Наверное, знания, да, можно так сказать, знания формируют наше желание. Если я никогда не носила, например, серый цвет и буду думать, что мне он не идет, и говорить всем, что мне он не идет, а я просто не носила. может быть, мне в нем великолепно. Надо просто было попробовать. И здесь очень хочется, чтобы вы узнавали информацию, получали информацию, в том числе здесь я очень и очень много, я и Александр, мы делаем для того, чтобы вы могли получить эту информацию из первых рук, а не просто потому, что кто-то что-то вам там нашептал, что не надо делать так или иначе. Так вот, если мы себя знаем, если мы себе доверяем, то, конечно, меньше вероятности того, что мы пойдем по какому-то другому пути, по которому мы бы хотели пойти. С чего я хочу начать? Был такой вопрос, о чем в принципе отличаются роды по ОМС, платные и по квоте. Вот прям коротенько сейчас это озвучу, да, чтобы мы уже дальше понимали, что говорим об одном и том же. Итак, роды по ОМС. Это роды, которые многие говорят, что они не бесплатные, потому что, в общем-то, мы платим налоги, это правда. Но роды по ОМС это то, что нам предоставлено нашей медициной. да. То есть мы можем выбрать по законам Российской Федерации любой родильный дом на территории Российской Федерации там родить. Есть нюансы, есть частные родильные дома, есть перинатальные центры, куда можно попасть только по квоте, я тоже об этом говорю в эфире, как выбрать роддом, очень подробно. А, вот, но, но тем не менее мы можем в большинстве роддомов и в нашем городе, и не в нашем городе родить по ОМС, то есть приехать просто по скорой помощи или самотеком, самоходом просто в родильный дом, в схватках или с какими-то непонятными для нас ощущениями, и нам окажут всю необходимую медицинскую помощь. На самом деле, как сейчас показала практика, мы всегда ругались на нашу медицину, на нашу ОМС-медицину, но как показывает практика людей, которые сейчас уехали из России, да, что в общем-то не все так плохо у нас и в том числе в МС медицине. Потому что действительно очень много всего нам предоставляется, в том числе и декретный отпуск, который во многих странах совсем не такой, как у нас, и э, пребывание на послеродовом отделении у нас тоже достаточно такое долгое, если, ну, опять же, все могут... Пойти по своему пути и не находиться в родильном доме 3 или 5 или 7 дней, сколько нужно, да, но все-таки будем говорить про здравый смысл. Если это нужно, то лучше, наверное, побыть. У нас делают прививки, у нас делают анализы, у нас делают шикарные тесты. Так вот. Вот это все входит в рамки ОМС-медицины, то есть у вас будет родильный зал, у вас будет бригада врачей, которые вам будут предоставлять всю медицинскую помощь, акушерки, врачи, если нужно анестезиологи, у вас будет послеродовая палата, где вас будут кормить, где будут делать все необходимые манипуляции на малышу, все это в рамках ОМС. То есть вы за это дополнительно ничего не платите, кроме, как многие говорят, налогов, которые я платила. Но у нас не все официально работают, поэтому давайте будем честны, не все платят налоги за то, чтобы пользоваться э, теми благами, которые нам предоставляет медицина ОМС. Но пользоваться мы можем ей все. Что такое роды по договору? Да? Это тоже роды в тех же родильных домах, ну, еще есть частные родильные дома, мы тоже их отнесем к родам по договору, там только платные роды. Так вот, в родах по договору мы с вами платим за какие-то скажем так дополнительные опции. Ну, например, если мы идем по ОМС, мы не можем выбрать себе врача или акушерку. Если мы идем по договору, то мы можем выбрать себе врача, можем вы выбрать акушерку, э можем выбрать долу, можем выбрать анестезиолога, неонатолога и так далее. Хотя по я всех перечислила. <с> вот, э -э -э мы можем по договору выбрать себе индивидуальную палату, мы можем по договору себе выбрать индивидуальный родзал и соответственно э -э взять с собой мужа, потому что не во всех в домах, к сожалению, по УМС, есть такая возможность из-за того, что родзалы не индивидуальны. То есть все это мы можем сделать по договору. Да? И если так обобщить, то, это, э, мы, то мы платим да, за конкретного человека, за конкретного врача, конкретную кушерку, за дополнительные условия, то есть одноместная палата или палата совместного проживания с супругом после родов, за индивидуальный родзал и за присутствие наших близких, в том числе, если мы хотим, например, что... Вот, это то, за что мы платим. И есть еще третий вид, это роды по квоте квота Это интересная история. У нас есть два перинатальных центра федеральных. Это перинатальный центр алмазовый и перинатальный центр Педиатрического университета. И вот чтобы там родить по ОМС, нужна квота. Что это значит? Значит, что у вас должно быть какое-то заболевание, какой-то э, диагноз во время беременности, поставленный в женской консультации или врачом, который вашу беременность наблюдает. И э, этот этот диагноз является уже показанием для того, что вам могут дать квоту родоразрешения именно в этом перинатальном центре. Это перинатальные центры высокой технологической технологичной, прошу прощения, медицинской помощи, и поэтому можно подать документы, можно подать... Э, на сайте у них есть вся информация, как подать документы, они рассматривают, и если вы подходите под их параметры, то э, вы будете у них рожать по квоте, то есть по ОМС, но просто, чтобы самостоятельно или по скорой помощи туда приехать нельзя вас не примут. Вот, это, это про разницу. Ну а теперь переходим к опросу. Итак, самый первый самый первый вопрос был рожали ли вы по ОМС или по договору и у нас проголосовало ну, практически одинаковое количество 639 девушек написали что они рожали по ОМС и 683 девушки написали что они рожали по договору ну плюс-минус мы понимаем с вами что кто-то нажимал просто для того чтобы посмотреть результаты кто-то нажал хотел что-то другое погрешности есть я не претендую на бюро статистики ни в коем мере но тем не менее да, плюс-минус у нас 639 рожали по УМС, 683 рожали по договору. Мы не знаем сами, в какое это время было. Мы знаем, что вот, вот сейчас у нас такие результаты. Почему я э, делаю акцент на времени? Потому что не устаю повторять, что родильные дома за последние годы очень меняются, действительно, совершенно. И э, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но тем не менее, если два года назад у нас э, на три, тем более, были даже подходы немного другие. понятия мягкие роды, это было что-то из разряда каких-то там, какой-то блажи, да, и так далее. Это сейчас, в принципе, вообще мягкие роды, суть мягких родов прописаны в протоколах родильных домов, и партнерские роды, и послеродовое пребывание. Все меняется. Опять же, есть такой у нас пример. Мы, когда снимали Институт Отто, это было, по-моему, два с половиной, может быть, уже даже три года назад, то на послеродовом отделении они допаивали обязательному Малышей. у них там были свои конверты пеленальные и так далее. Так вот сейчас э, их послеродовое отделение прям на 180 градусов развернулось э, к тому, что уже нет вот этих строгостей, каких-то старорежимностей. У них есть консультанты по грудному вскармливанию и много свободы для мам. Поэтому времена меняются, и роддома меняются вместе с ними. Но мы не знаем, кто когда рожал да? и... Из тех, кто у нас проголосовал за то, что рожали по ОМС, 62% написали, что были всем довольны. Это достаточно большой процент, как мне кажется. Не 100, но 62%. И 38% оказались недовольны. Э, недовольны врачами, 16%. Мы будем говорить врачи, но понимаем, что это и врачи, и акушерки, и, может быть, и средний медицинский персонал, да. Недовольны врачами 38%, 16%, недовольны условиями 13%, в принципе, все было плохо, 9%. И здесь я хочу сейчас обсудить несколько комментариев вот прямо к каждой голосовалке. Девушка пишет, довольно. Да? Сейчас обсуждаем, довольно. Я всегда всем довольна. Я люблю врачей, а они любят меня. Меня всегда зовут приходить за следующим, так как рожаю легко. Вот когда буквально недавно на мероприятии на Девешнике ко мне подошли девушки несколько девушек подходили с одним и тем же вопросом да «А вот скажите как выбрать какой родом лучше и куда мне пойти как его выбрать я говорю а вы сами что то думаете что-то знаете нет я ничего не знаю ну наверное наверное по ОМС, но я в принципе даже не знаю за что платить ну наверное по ОМС. но вот вы просто подскажите какой лучше да? я всегда говорю ну хорошо вы пришли в салон автомобилей и говорите какую машину мне выбрать да? И с вами будут разговаривать, вас будут спрашивать, вам нужна машина для загородной жизни или для городской? А какая у вас парковка? Вам нужна машина там, с парктроником условно или без? А вы будете ездить одна или с мужем, с детьми, и с собачками, и с кошками? Вам нужен большой багажник? Вы планируете эту машину для поездок? Или вообще не нужен никакой багажник? И вам будут задавать ряд вопросов для того, чтобы определить, какая же машина вам нужна. То же самое и с родильным домом, и с ОМС, и с договором. Да? Очень важно понимать, что нам нужно самим, Ним, да? И опять же, просто так повторюсь, знания у нас а, уже порождают наше желание. Когда мы знаем, что есть, тогда мы можем понимать, что мы желаем. Да? То есть вот я знаю, что есть ОМС, я знаю, что есть договор. Я посмотрела этот родильный дом, что туда, какие палаты по ОМС. Я посмотрела этот родильный дом. Я сейчас говорю про наши экскурсии. А, я знаю, какие палаты по договору. Я посмотрела интервью с этим врачом или... Неважно, в соцсети родильного дома вы посмотрели какой-то прямой эфир с этим врачом и поняли, что ага он мне очень нравится, но по ОМС я его не получу, а по договору я могу с ним пойти в роды. да То есть вы уже понимаете, что вам нравится, что вам откликается, и уже делаете свой выбор. Так вот, есть ряд женщин, которые, мне кажется, могут совершенно спокойно идти рожать по ОМС, по договору. Вот даже если на необитаемом острове они окажутся, и там будет какой-то один доктор случайно, у них тоже все пройдет классно потому что они изначально позитивно настроены. Это очень важно, правда. Потому что э, есть, э, ну, у нас у всех разные характеры, разные темпераменты. Для кого-то кто-то не так посмотрел, и это уже прям вот такой вот... Э, не знаю, какой-то уход в себя там на полчаса и рассуждение, почему он на меня так посмотрел. Это вообще неплохо, это просто черта нашего характера, это нормально. Ну, я, например, к таким людям отношусь, я очень четко чувствую атмосферу вообще вот в аудитории, условно говоря, я прекрасно понимаю, там вот кто, кто меня с благоприятием каким-то слышит, кто с недоверием, кто еще что-то, и я очень чувствую вот это, да, соответственно, я понимаю, что в любом пространстве, где я буду находиться, я буду это отслеживать. Так вот, а, а есть девушки, которые вообще вот они, э, тоже на девишнике мы встретились с одной из таких, она э, будет рожать в одном роддоме по ОМС, мы это обсуждали, но она настолько вообще вот на позитивно говорит, ой, я там лежал над родом там такие классные врачи, такие классные кошерки, мы с ними так замечательно со всеми пообщались, познакомились, тогда я, говорит, вообще иду к ним просто уже как к родным людям, да. То есть вот есть люди, которые на такие мелочи, там кто как посмотрел, кто как дверь прикрыл, кто как там еще что-то, вообще не обращает внимания, да. Вот они просто на таком классном позитиве. Вот как, как автор этого комментария. И, соответственно, да, ну вот что, что? Да, все будет хорошо, потому что человек с таким настроем идет. Есть... Э вот опять же второй комментарий, а я довольна на все 100%. Были индивидуальные роды по ОМС, параллельно со мной не рожал никто, и же пустили, и прошло все отлично. Это тоже вторая история, да. Если мы все-таки планируем идти по ОМС, то мы должны понимать, что большой родильный дом – это большое количество родов. Я тоже об этом часто говорю, подробно говорю в этих эфирах, но сейчас буквально чуть-чуть коснусь. Большой родильный дом, большое количество родов, три врача, три акушерки на 30 родов. Небольшой родильный дом, возьмем, к примеру, Пушкин, да, или 13 э, там 6-9 родов соответственно, те же три врача, три акушерки. Мы понимаем, что, опять же, в Пушкине мы когда снимали, пусть это было тоже давно, это было где-то три года, наверное, назад, одна из первых у нас была экскурсия по Пушкину. Мы снимали, мы пришли, и девушка лежала, единственная, одна-единственная в родильном зале, она говорит, мы пришли, вот, ну, не знаю, там, полчаса, может быть, час после родов прошел, она говорит, представляете, у меня были абсолютно вообще мои роды. И был и Тогда вот просто какой-то чудный совершенно доктор, мне кажется, он там сейчас не работает, не вспомню фамилию, и акушерка, и они все были с ней, у нее были индивидуальные роды по УМС, да? Потому что камерный родильный дом. То есть мы тоже понимаем здесь, кому-то может по УМС очень понравиться, потому что он попал в камерный родильный дом, и было маленькое количество родов, а кому-то может не понравиться по УМС, потому что он попал в большой родильный дом, и внимания было гораздо меньше. Дальше. Недовольны. Недовольно. Мне не хватило внимания на послеродовом. жуткая нехватка персонала, никто не помогает с ребенком. Да. Вот э, вообще про роды, про ОМС, по, по ОМС я хочу сказать следующее. Вот не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. Нужно понимать, что мы будем иметь. Мы должны понимать, что врач заходит к нам по протоколу раз в 4 часа. Если у него есть возможность, он, конечно же, будет заходить больше. Если родов мало, если э, там, требует ваша ситуация какого-то более подробного вмешаться, безусловно, будет. Акушерка не будет сидеть с вами, но если будет такая возможность, если вы будете одна там или у вас две девушки, то, конечно, это будет достаточно часто посещение, присутствия. Если большой родильный дом или даже в маленьком, может быть, несколько каких-то очень сложных родов, что весь персонал, да, там, раз сосредоточен, к вам будет, будут заходить не больше, чем по протоколу. Это просто нужно понимать, да, что если мы идем в роды по ОМС, мы либо хорошо готовимся к родам, либо берем с собой мужа, тогда выбираем роддом, чтобы там была такая возможность, да, либо, может быть, имеем с собой кого-то по телефону, да, ту же долу, или кого-то, может быть, помощника своего, и общаемся, помогает нам дышать и так далее. То есть какие-то варианты продумывать, да, что если вот я буду лежать одна. А, так вот, а на послеродовом отделении тоже не нужно испытывать иллюзии что все будут прям такие лапочки хорошие, добрые, нежные и так далее. Потому что кто-то с одним характером, да, и этот характер такой человек-звезда. То есть вот зайдет медсестра к вам с короной на голове, да, и вот она такая. А другая медсестра зайдет и будет щебетать, как птичечка, вокруг всех бегать. Они обе профессиональные, но просто одна с таким характером, вторая с таким характером. Они не грубят, они не хамят, но от, допустим, первой девушки нам сложно будет получить какую-то информацию, второй раз ее спросить будет как-то уже не хотеться, да? а вот от второй нам мы будем спрашивать, мы будем получать и, в общем-то, будем под таким... Под, под, под заботливым крылом, да. Но сказать, кто из них будет на смене, мы, естественно, не можем. Поэтому, что касается послеродового отделения, нужно понимать, что прям помогать, вот так вот четко помогать, ну, вряд ли будут процентов, да, и каждый день. Потому что персонал, опять же, меняется. Очень часто жалобы на послеродовое отделение, что один... Врач пришел, сказал одно, второй врач пришел, сказал другое. Я часто приводила примеры с, там, с пупочком, но я его реально взяла просто так: вот, как ну, гипотетически, говорю, там, вот один вам сказал пупочек намазать зеленкой, а второй пришел, и отругал, ругал, зачем вы намазали. И буквально тоже, по-моему, на прошлом девишнике выступала, и девушка говорит: у меня, у меня такое было. Говорит, да, ко мне пришли, сказали, мне намазать зелён, э, пупочек. А второй пришел сказал, зачем вы не намазали. Я думаю, о, ну вот пря прям про что я говорю. Поэтому обольщаться как-то вот прям сильно, да, на этот счет, что все будут помогать, и особенно помогать с ребенком, ну, наверное, не стоит, но что стоит сделать, если вы идете рожать по ОМС, то обязательно максимально подготовьтесь не только к родам, а и к послеродовому периоду, чтобы вы понимали, что будет происходить с малышом, какие могут быть ситуации, какие есть, ну, условно, маркеры того, что что-то уже происходит не так, и вам нужно бежать и тормошить даже, если там никто не подходит, нет, подойдите, нет, посмотрите, нет, вот у меня подозрение, что что-то не так, да, чтобы вы понимали по поводу смеси, потому что тоже, разные мнения абсолютно кто-то пишет в отзыве у меня ребенок орал вообще я не, ну, молока не было он кричит я не могу мы не спим уже там с соседкой две ночи А смеси не, не выбить в роддоме говорят нет вам значит не показано а кто-то наоборот говорит они забрали ребенка кормили смесью я не давала вообще такого на это согласие и я хотела чтобы ребенок был только на гв я могла сцеживать и так далее поэтому Изучите вопрос, опять же, для того, чтобы ваши желания были подкреплены знаниями, да? чтобы вы знали, что вот так и вот так и вот так. Я хочу вот так, да. но если, допустим, это невозможно, то окей. Я знаю, что можно тогда вот так, потому что все-таки ну, основной, наверное, смысл, чтобы после родов, после роддома домой вернулись здоровая, радостная мама и здоровый, сытый ребенок. Вот, поэтому здесь то же самое. Опять же, консультанта по ГВ, можно заранее взять консультанта по ГВ и быть с ним на связи еще в родильном доме. Многие курсы ведут чаты со своими девочками, даже когда они находятся в роддоме, подключается консультант по ГВ или кто-то, акушерка, доктор, кто был на этих курсах, и отвечают на вопросы, даже когда вы в родильном доме. Да? То есть вот просто про это продумать, и вы уже снимаете вот эту историю, в общем-то, разочарования в родах по ОМС. Следующий такой момент, который тоже часто достаточно встречается в комментариях. до сих, пор, Мы сейчас все говорим про роды по УМС, До сих пор не понимаю, почему было кесарево сечение. Прокручивая ситуацию много месяцев, тогда толком никто ничего не объяснил. Это тоже такой ну, как бы минус да, в родах по УМС, что у вас нет вашего персонального доктора, с которым вы знакомитесь заранее, с которым вы заранее обсуждаете план ваших родов, с которым вы уже настроили коммуникацию, у вас уже есть общий язык, вы понимаете, как он говорит, то есть, когда вы выбираете доктора, если вы с ним общаетесь, и он говорит вроде как бы, ну, такой профессионал, вам порекомендовали, да, но он говорит так, что вы вообще ни слова не понимаете, ну, наверное, это не совсем ваш человек, потому что в родах немножечко уровень понимания, скажем так, он будет снижен, и здесь самое главное — слышать, слушать, доверять, я тоже часто очень об этом говорю, цитируя Викторию Тарасову, Кушарку Родом очень мне нравится эта фраза, она очень грамотная. Так вот, для того, чтобы слышать, слушать и доверять, да, конечно, вот эта коммуникация установленная заранее, проговоренность всего, что вы бы хотели, а если вот будет вот так, что тогда будет, а если, ну, то есть такая условная репетиция, да, ваших родов, она, конечно, во многом снимает именно вот этот пункт, когда толком никто ничего не объяснил, потому что тогда все таки вам объясняют. И опять же, можно видеть в отзывах некоторых девочек, что по договору, например, да, они рожали, но там была такая, это манипуляция такая-то. Кто-то говорит, вот мне объяснили вот так, вот так. А кто-то говорит, а я мне не надо, чтобы мне объясняли. Я доверяла врачу, я выбрала врачу, врача, которому я доверяю, и поэтому э, в общем-то он сказал, что сейчас нужно вот так для меня и для моего ребенка, И я, пожалуйста, на это согласилась. Да? То есть э, тоже нет такого, знаете, что вот ты не разбираешься в родах, значит, ты плохая Такого тоже нет, потому что есть женщины, которые выбирают врача, команду именно для того, чтобы не углубляться в эту тему. И это тоже нормально. Конечно, когда вы знаете про роды, но особенно про послеродовый период, вам самим уже легче, потому что э, можно не изучать ничего про роды, прийти в родильный дом и довериться полностью бригаде, все произойдет, но потом дома уже у вас не будет персонального доктора и персональной акушерки, а знания, которые вы получите на курсах про послеродовый период, они останутся с вами, в общем-то, и дома. Но за курсы я все-таки топлю, топила и буду топить. Но, но, раз мы уже заговорили про курсы, пожалуйста, выбирайте те курсы, которые вам дают информацию о родах и послеродовом периоде, которые вам рассказывают, что там какие-то этапы, такие-то периоды. Возможно, значит, если вот, вот что-то будет идти не так, будут вам предложены следующие манипуляции. Если эта манипуляция не сработает, будет предложено следующее. Эпидуральная анестезия вот то-то, то-то, то-то. Да? То есть все по. Э медицинской части, скажем так. И то же самое про послеродовый период. Потому что, к огромному моему сожалению, до сих пор я слышу, что э, девушки говорят, вот, мы были там на одной встрече, одних курсов или, или около курсов, и нам прям там настолько внушали э, Страх, скажем так, перед роддомом, что вы придете, и вам там обязательно будут вмешательства, поэтому, значит, вы придите и сразу топаете ножкой, что вот я этого не хочу, этого не хочу, этого не хочу. Ну, на мой взгляд, это не про добро. Это как раз про другое. Потому что когда женщина идет рожать, она должна максимально быть настроена на этот процесс. А, как я опять же всегда повторяю, что мы идем не воевать, а рожать. И это очень важно. Потому что если мы идем на войну, ну... Как можно одновременно рожать и воевать, я не понимаю, да, потому что ну, не, на то, не на то сейчас настроен организм, ментальность, тело и, и все остальное, да? не на войну. А вот подстелить, скажем так, себе соломочки это, — это то, что мы делаем заранее. Поэтому если вам на курсах где-то вы слышите или в интернет-пространстве, да, что значит, с ноги там дверь открываете, если вам что-то скажут, значит, сразу так или сразу это. Но ну, немножечко, наверное, стоит подумать, а про то ли я прошла, пошла узнать на курсы, про что я хотела. Я хочу узнать про то, что будет происходить, что будет происходить, если будет вот так, что будет, если вот так, какие манипуляции вот эти, какие вот эти, какая от них польза, какой от них вред и так далее. Вот. Дальше. Следующий пункт «Рожала по договору». Рожала по договору, 683 голоса, как я уже сказала, и всем довольно. 76 процентов, ну, я считаю, прям хороший, большой процент, почти 80 да, процентов, это всем довольны. 24 недовольны. Недовольны командой 7 человек. И отсюда мы видим, что все-таки люди, когда выбирают команду, они выбирают ее тщательно, и поэтому каких-то э, неприятных историй случается поменьше, я имею в виду, что потом мы недовольны командой. Мы сейчас про это еще поговорим. Недовольные условиями 9 человек, надо было выбрать другой договор, или другой роддом, 9, не человек 9%, надо было выбрать другой договор, другой роддом 8%. Ну, как бы уже такие не очень большие э цифры, да, что я здесь хочу сказать, что почему.. Э все равно этот пункт недовольно командой возникает. Казалось бы, мы же выбрали человека, мы же заранее с ним знакомились и так далее. Но а, иногда я слышу такое, что я выбрала врача, потому что мне порекомендовала там подруга или знакомый, или знакомые мужа, знакомые врача. В общем, все, всех связали, всех, всех как-то так вот познакомили. И иногда бывает так, девушка говорит, а я на самом деле познакомилась, мне как бы не очень было комфортно с этим человеком, но я уже не могу, муж договорился, меня, да, я уже, в общем-то, мне неудобно отказать. Что здесь хочется сказать? Я сама очень тактичный человек, наверное, вы знаете, кто, в общем-то, не первый день со мной, но есть такие вещи, когда нужно думать прежде всего, всего о себе, потому что самый главный человек в нашей жизни — это мы. И если мы здесь чувствуем, что нам неудобно, некомфортно, что немножко не наш человек, что мы не понимаем, да, вот, как я уже ранее говорила, что я не понимаю, о чем он говорит, вроде как бы и медицинский, но вообще я, я не понимаю, да, если мне неудобно лишний раз переспросить, если я в принципе себя чувствую так, что я понимаю, мне ему даже и позвонить будет как-то не очень удобно, даже когда я уже народы поеду, то, наверное, в этом случае все-таки стоит прислушаться к себе. Интуиция у беременных очень сильно развита, потому что два человека работают на одну интуицию. Поэтому слушайте себя. Я много общаюсь с беременными девушками, я вижу, насколько они себя слышат и насколько действительно у них вот эта вот чуечка работает. Поэтому, если вам кажется, что что-то не так, Идите дальше. Врачи не будут обижаться на вас, если вы, пообщавшись с ними, пойдете к их коллеги. Потому что для них также важно, чтобы вы их выбрали, как и вам выбрать их. Да? Понятно, о чем я сейчас говорю? Потому что вот это взаимодействие, этот коннект, когда он вот сразу как-то появляется и дальше только разрастается, это на пользу всем, абсолютно всем. У них будет меньше времени для того, чтобы вам донести какую-то информацию в родах, у вас будет меньше времени, чтобы довериться тому, что они говорят. Да? И не стесняйтесь, задавайте вопросы, идите на встречу с вопросами. У меня опять же есть видео, называется «20 вопросов врачу». И мы там с доктором. Одного родильного дома просто разбираем все вопросы, вот самые частые, которые стоит задать врачу на первом свидании, скажем так. А помните, что помимо того, что вы с врачом уже встретились на приеме, поговорили, у вас будет телефон доктора, акушерки, и связь у вас будет на протяжении вот этого момента от заключения договора до родов. Если у вас что-то заболевает, если вы вам что-то сказали в женской консультации, если пришел какой-то анализ, то врачу лучше сразу об этом узнать. Не думайте о том, что ой, я не буду его беспокоить. Нет, это также важно для него, как и для вас, потому что он, ну в общем, уже ваши роды держат под контролем, да? Это тоже важно. Следующий момент. Всегда помните, пожалуйста, всегда, когда когда вы идете заключать договор с доктором, с акушеркой, с доулой, неважно. Это такие же люди, как мы с вами, несмотря на то, что они работают в родильных домах. Они также могут заболеть, у них также могут заболеть близкие, они могут попасть в какую-то ДТП. Ну, они могут в лифте застрять, <laughs> может быть, все что угодно. Да, вот сегодня девушка писала, что акушерка не приехала на род, телефон утопила. Ну и такое возможно, да. В общем, все мы люди, все мы человеки. Поэтому, когда вы знакомитесь с доктором, акушеркой, всегда спросите, скажите, пожалуйста, вот, если вдруг что-то случается но время у нас такое, все может случиться Кто будет вместо вас, с кем вы обычно работаете в паре И можно ли мне дать контакт Или как-то нас свести, чтобы я познакомилась и с этим вторым человеком Конечно, во время пандемии бывало, такое очень редко, конечно, бывало, что даже второй, второй врач тоже был болен, но у нас сейчас, слава богу, пандемия заканчивается, закончилась, я надеюсь, поэтому будем думать о хорошем, что такого не случится. Но, но, опять же, подстраховаться, чтобы был второй человек, которому вы тоже доверитесь, который вам тоже понравится, с которым у вас тоже наладится контакт, это лучше сделать для того, чтобы не было вот того, что недоволен командой. Недовольны условиями. Welcome на YouTube канал "Славные роды" на все наши экскурсии. Вот, кстати, сейчас, пока я сижу в прямом эфире, Александр сидит в наушниках и уже практически, практически, практически заканчивает вот уже не знаю, там, последний час-два монтаж нашей злополучной экскурсии по десятому роддому, который у нас, в общем, такая выдалась очень технически непростая, но он делает какие-то чудеса невероятные и на. Надеюсь уже, что на этой недельке мы все-таки увидим экскурсию, мне останется отсмотреть и, в общем-то, вам показать. Так вот, трехчасовые, двухчасовые, трех с половиной часовые экскурсии, где я захожу в каждую палату, в каждый санузел, в, пробую еду и так далее. Смотрите, пожалуйста, все как выглядит, да, ходите на к ней открытых дверей, иногда там тоже проводят экскурсии, общайтесь с персоналом, с роддомом, чувствуйте сами этот роддом, да, и тогда у вас не будет разочарований, что разочарования, были не такие немножечко чем вы ожидали а если вдруг вам предоставили вместо палату вашей категории палату другой категории вы всегда можете обратиться и э, попросить возврат денежных средств разницу между палатами которая должна быть и которую вам дали и еще вот, кстати, очень хороший момент, который я вспомнил и хочу прямо хочу настоять на нем, если в родильном доме что-то случается, какая-то ситуация, которая вам кажется, ну, в общем-то, не должна случаться здесь и сейчас, и с вами, если вам кто-то нахамил, если э, была какая-то медицинская история и человек, э, не знаю, не пришел вовремя, не позвал вовремя помощь, да, все что угодно, вот просто все что угодно, если происходит еще в стенах родильного дома, не стесняйтесь. Не стесняйтесь вызвать глав врача, если это рабочее время, всегда, в принципе, руководство на э, смене. Начмеда, Не стесняйтесь обратиться к заведующему отделением. Это всегда помогает решать проблемы гораздо быстрее, потому что если вы там на месте уже получите сатисфакцию, то вы выйдя из роддома, потом, когда вы будете писать отзыв через там, полгода, а то и год, вы эту ситуацию, все, вы ее уже решили, она уже вас не тяготит, вы просто можете сказать, у меня была такая ситуация, но мне в роддоме ее решили, или у меня была такая ситуация, я обратилась в родильный дом, ее не решили, и поэтому я выйдя из роддома, там уже придя немножко в себя, я написала жалобу, например, в комитет по здравоохранению. Да, Пожалуйста, это тоже все в вашей воле. Либо вы решили, что да, ну ладно, все, я забила, все там хорошо, ну, какие-то нюансы были, окей, главное, мы здоровы, все, все прекрасно, психологическое здоровье я тоже восстановила, в общем, все замечательно, а то, там, что мне сказал, я уже и забыла. Это тоже вариант, да? Или отзыв написали, терапевтический эффект уже от него получили, и все. Но можно проблемы решать и в самом родильном доме. Следующий момент, следующий вопрос. Я собираюсь рожать по ОМС, потому что... И сейчас мы уже говорим о нашем, о сегодняшнем времени. То есть, в основном, я думаю, что э, отвечали на эти вопросы девушки, которые э, планируют рожать в ближайшее время, да? Ну, то есть, они у нас уже беременные. Так, я вижу, что у нас тут девчонки... Что-то пишут, сейчас я только посмотрю, одну секундочку, я смотрю, не под нашим ли эфиром, а нет, не под нашим эфиром, все нормально. А, так, Виктория, просто ручку не поднимайте, потому что я сегодня не нажимаю голосом, вопросы можно задавать а, под последним постом в Телеграм. Вот, может быть, это автоматически у вас как-то включилось, не знаю. Так, так. Так вот, то есть мы говорим про тех, кто идет здесь и сейчас, уже в, в наши вот сегодняшние родильные дома, в наше сегодняшнее время. Я э, собираюсь рожать по ОМС 400-900... Господи, 400-900... Ой, как 499... Все, заговорилось. 499 ответов. И я собираюсь рожать по договору 933 ответа. Мы видим с вами наглядно, что по договору собирается идти ну, практически в два раза больше людей, чем по УМС. Да? Ну, 500 и почти 1000. Практически в два раза. Это, опять же, я не претендую на бюро статистики. Это статистика исключительно моих подписчиков. Вот, вот что имею, то и рассказываю. Итак, дальше идет очень интересная градация уже по процентам. «Я пойду рожать по ОМС, потому что…» И первый пункт, то есть самое большое количество голосов было за ответ. «Потому что я лучше потрачу деньги на другое». И почти рядышком, это 37% и 35%, ну считаем, да, почти одинаково. «Я пойду по ОМС, потому что не могу себе позволить платные роды». Следующий пункт, 15%, уже прям мы видим совсем ниже, я пойду рожать по ОМС, потому что я верю в МС медицину И 13% я пойду рожать по ОМС, потому что не считаю нужным платить за роды. Опять же, мы с вами, я прям вот все время стремлюсь к этому, что не должно быть никакого осуждения, никаких решений других людей. Все, что происходит в семье, да? конкретный мама, папа, ребенок это все их дело, если только это не нарушает закон и не нарушает э, существование других людей. Да? Поэтому э, каждая семья принимает для себя решение: тратить им деньги на роды, не тратить им деньги на роды, или, может быть, потратить на что-нибудь другое. Но э, чего что я вижу да, часто в комментариях, и вот на чем хочу сакцентировать внимание. Не нужно идти рожать в МС на зло. Ну, на зло лифтеру пойду пешком, да? на зло, ну, чтобы что? Потому что порой я встречаю комментарии, что а я специально, не сознательно, я специально иду рожать по ОМС. Вот они мне там должны, значит, все, я тут налоги плачу, мне там все они должны, вот пусть мне все делают. А вот если они мне что-то не сделают, вот я их тогда разнесу. Всегда хочется спросить, а зачем? Ну, как бы зачем? Идти с этой позицией. Во-первых, всегда хочется сказать, что да, медицину сейчас очень приравнивают, конечно, к сфере услуг, и в какой-то степени, наверное, это так и есть, но э, врачи родильных домов, в принципе, это представители МС медицины, мы с вами прекрасно знаем, что это не те люди, которые получают по 100 миллионов 500 тысяч и так далее. Да, это люди на обычной среднестатистической зарплате. Эти люди каждый день приходят на работу и дарят жизнь новым людям. Это крутая работа, на мой взгляд, абсолютно. Да, эти люди могут выгореть. Да, эти люди могут быть уставшими. Да, эти люди могут быть с какой-то дикой головной болью или, не знаю, с какой-то огромной проблемой, которая случилась у них в их, в их семье. Но они идут на работу, и они работают. Должны ли эти люди, да, вот тоже постоянно об этом говорю, должны ли эти люди быть с нами вежливыми, корректными и профессиональными? Однозначно да. Однозначно да. Должны ли мы, придя в родильный дом, быть вежливыми и корректными? Однозначно да. А, должны ли эти люди подстраиваться под характер каждого, дарить нам а, море эмпатии, Опять же, у каждого свое понятие, что такое эмпатия. Должны ли они заходить к нам вот с такой улыбкой и э, с короваем, с хлебом, солью? Конечно, нет. И в должностной инструкции у них не прописано это. Но хочется ли нам, чтобы эти люди были такими? Конечно, хочется. Но, э, как я уже писала тоже... Э, вспоминая мультик один, да, про крошку енота, что вот как я посмотрю в этот... Эм, куда он там, речку смотрел, да? Вот если я со страшным лицом туда смотрю, то у меня оттуда страшное чудище мерещится. А если я все таки улыбаюсь, то и мне улыбнуться. Может быть наоборот? Да, конечно, может быть. Да, конечно, может быть. Но вот, как я уже выше, да, говорила про девушек, которые, говоря, которые писали, что да у меня все классно, я люблю врачей, они любят меня. Ну, потому что, когда вот такая энергия, она на Самом деле сносится на своем пути. Я очень рекомендую вам посмотреть фильм. Называется Мой ужасный сосед. А, это по шведской книге. Очень она была популярна одно время. По-моему, называется Вторая жизнь, увы если я не путаю. Так вот, прямо посмотрите с Томом Хэнксом прекрасный фильм. И там, а, вот, знаете, такая некая иллюстрация. А, этот человек, ну, не буду рассказывать фильм, но просто этот человек сам по себе он очень угрюмый в силу сложившихся обстоятельств. Он очень угрюмый, недружелюбный, вообще всех вот так вот, все уйдите, все уйдите, я один. И когда появляются его новые соседи, и вот девушка там, она как раз, мне кажется, вот абсолютно по типажу та, которая писала комментарии про «Я люблю всех врачей, врачи любят меня». И насколько вот этой своей такой дружелюбной энергии и вот, какой-то такой искренностью она меняет этого угрюмого человека просто посмотрите серьезно мы опять же повторюсь все разные и вот тоже комментарий читала сегодня что мне не нужно вообще чтобы со мной сюсюкались вас вот вообще не нужно это вообще не мое да и, и классно и классно. А кто-то, кто-то прям очень хочет, чтобы с ним вот э, говорили зайчик мой, там птичка моя и так далее. Но э, врач и акушерка из дежурной бригады просто физически, если у них особенно 30 родов, да, одновременно, они просто физически не могут э, вот перестроиться мгновенно к этой, забежали там зайчик, к этой, забежали Мария Степанна, к этой еще как-то, да, то есть они включают профессионализм. Потому что, когда у нас мало времени, мы включаем профессионализм, мы не отвлекаемся на другое. И когда мы говорим про роды по ОМС и самые частые претензии, да, и самые частые недовольства, ну, вот мы с вами тоже смотрели, что... Э, а, это чуть будет дальше. Это чуть будет дальше будет э, очень большой процент. Почему я иду по договору? Потому что боюсь, что меня оставят одну. Так вот, э, вот этот вот страх, что меня оставят одну... По ОМС как раз недостаток времени на общение, да? недостаток времени. Мы хотим, чтобы с нами побольше побыла акушерка, хотим, чтобы с нами побольше побыл врач. Но не всегда мы можем эту возможность, к сожалению, по ОМС иметь, особенно в больших роддомах. И поэтому включается профессионализм. Врач зашел, ему нужно за короткое время оценить ситуацию, принять решение, объяснить вам, что он будет делать, получить ваше согласие, дать акушерке задание на определенные действия и уйти. Если вам этого достаточно, окей. да. Если недостаточно, ну, значит, надо понимать, что хотя бы кого-то можем брать с собой. Как минимум мужа. Тоже не во всех роддомах, к сожалению, это возможно у нас, потому что роддома у нас расположены многие в старинных зданиях, и переделать их очень сложно, поэтому есть родильные залы на два человека, на большее количество с ширмочками. И понятно, что мужа мы туда не возьмем. Но тем не менее, мужа Доулу, ну вот если вы понимаете, что этот пункт для вас важен, да, кого-то мы можем взять за небольшие деньги. А, про деньги лучше потрачу деньги на другое. Вот сейчас прямо комментарии почитаем. Я вот думаю, может быть, стоит потерпеть несколько часов, зато потом месяцев через 3-6 поехать в отпуск на неделю или две и потратить деньги, или потратить деньги на часть ремонта. Понятно, что здоровье ребенка важнее этого, но есть ведь УМС, да, скорее всего, потратишь нервные клетки, да, скорее всего, потратишь нервные клетки но без медпомощи не окажешься, не останешься. И здесь опять мы немножко перекладываем на себя. Потратить нервные клетки. Девушка готова. Для нее это не является какой-то мега вот, ужасной историей. Да? То есть она готова, окей, там, ну, попортят мне немножко нервы, ну, будут там, может быть, мне не сильно по-доброму отвечать. Но зато мне все равно помощь окажут. Все будет хорошо, и я потом с ребенком, с мужем, мы поедем в отпуск или ремонт доделаю. В общем, для нас это важнее. И это нормально. И это нормально, да? А есть другая девушка, которая говорит, а я как раз иначе думаю. Вот, устоящее, успею потом как-нибудь позже. А ребенка рожать я больше не собираюсь. И это тоже позиция. Она не хочет тратить нервные клетки. Для нее это, возможно, потом будет ну, достаточно серьезной проблемой. И мы с вами читаем отзывы каждую неделю. Каждую неделю есть отзыв от девчонок, кто действительно прям, ну, вот с терапевтической точки зрения пишет отзыв, да, делится вот этой болью, которую она носит с собой год, 6 месяцев, семь месяцев. Эта боль, она живет, эта обида, она живет, да, мы вот недавно с вами все тоже читали и обсуждали отзыв девушке, по-моему, в тринадцатом родильном доме она рожала, да, и она описывала вот все, как она переживала, а, возможно, другая девушка вот из первого комментария, да, она вообще бы этого не заметила, кто там на нее как посмотрел, какой... И это, опять же, не потому, что одна хорошая, а вторая плохая, потому что вы разные. Потому что для вот этой девушки, для нее все это имеет значение. Вот имеет. И поэтому в следующий раз, да, она думает о том, что я лучше пойду по договору, чтобы вот этого всего не испытывать. А другая девушка абсолютно вообще, ей, ей вот уехала, болела. Ну, что-то сказали ей дальше. У меня вот своя работа, мне сейчас родить надо. Я рожу, а дальше я вас больше не увижу никогда. Все, да? То есть здесь тоже от... от от себя идти, от себя идти, обижаемся мы или не обижаемся, как мы относимся к каким-то, не знаю, какому-то хамству, такому небольшому, да, со стороны какого-то, какого-то человека в пятерочке или в магните, да, будет будет, есть же люди, которые вот им сказали грубое слово, они потом переживают долгое время, а есть люди, которым сказали, что да уже за три минуты забыли, вообще не обратили внимания, и поэтому здесь вот тоже идти от себя, да? Дальше. А, «К сожалению, договор с определенной командой совершенно не гарантирует, что они будут на родах. Есть отпуска, больничные и прочие человеческие факторы. А еще врач по контракту может оказаться дежурным в этот день и будет бегать между несколькими женщинами». Ну, может, абсолютно. Uh, «Уж если я плачу деньги, то команда должна не отходить от меня и не отвлекаться на других». Слышала о знакомых, кто по контракту рожал, что врач изредка заходила проверить обстановку, а по УМС ведь то же самое. И здесь хочу прям немножечко прокомментировать, особенно для тех uh, девушек, которые недавно с нами и которые еще не вникли до конца да, вот в эту всю историю. Uh, действительно, врач может быть дежурным действительно, но в некоторых роддомах нагрузка перетекает на других врачей, особенно если есть такая возможность, если не дикая загруженность по родам, и тогда вы, в общем-то, и не замечаете, что врач на дежурстве. Это часто бывает. В некоторых роддомах, и прокушерка тоже самое, в некоторых родильных домах, если большой наплыв, то врач будет с вами на договоре, вызывается дополнительно врач, который, он как называется дежурство на телефоне, то есть он дома, он не в родильном доме, но он как бы на дежурстве, он понимает, что в любой момент его могут вызвать дня и ночи. Соответственно, тогда он приезжает на дежурство, а с вами ваш врач уже без того, что будет отвлекаться на других женщин. Такое тоже возможно. Есть еще один вариант, например, в ГПЦ-1 они заранее прописывают фамилию дублера, потому что если врач будет на дежурстве, то есть вероятность, что к вам приедет дублер, а не ваш врач. И тут тоже обязательно нужно познакомиться с этим дублером для того, чтобы не ходить и не переживать, а вдруг он мне не понравится. Да? То есть есть разные ситуации. И что я особенно хочу прокомментировать, что если уж я плачу деньги, то команда должна не отходить от меня и не отвлекаться на других. У команды есть разный функционал. У врача он один, у акушерки он другой, у доулы, если она тоже входит в команду, третий. Врач не по протоколу, по УМС, по договору, неважно, он не сидит с вами. Это вообще не его функционал. Врач – это тот человек, который ведет весь процесс. Это такой мозг, это дирижер, как угодно можно называть. Да? Это человек, который принимает решения вместе с вами, безусловно, но он их генерирует, он понимает, когда и что нужно сделать, если что-то идет не так. Если все идет так, он тоже понимает, что вас сейчас не трогать и так далее. Да? То есть это вот человек, который всё, всю ситуацию держит под контролем. Но для этого ему не нужно с вами сидеть. Он заходит, если это по договору, как мы говорили, и все занято, да, другими женщинами он заходит раз в 4 часа. Если это по УМС, и народу не так много, он может заходить раз в час, раз в 2 часа. Если это по договору, опять же, он может заходить раз в час, раз в полчаса. И вообще, если мы вспомним про мягкие роды, да, то женщину женщине э, дают возможность быть наедине с собой, э, со своими эмоциями, принимать любые позы, не трогать ее лишний раз, не заходить лишний раз, да, для того чтобы она погружалась в этот процесс. Но опять же, есть у нас женщины, кому это нужно, и кто идет за этим народы. А есть те, которым нужно, чтобы кто-то был рядом все время. Так, все, я, я уже, не могу. Давайте, давайте мне что-то другое, давайте поменяйте мне что-то тактику ведения и так далее, да. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что мы все разные. Так вот, э, доктор не должен сидеть мониторы выведены везде либо в ординаторских либо в коридорах да вот мы тоже часто их снимаем поэтому весь процесс все можно отслеживать особенно если какая-то ситуация что вы с ктг все это видно но быть с вами прям вот рядом он не должен как это тот человек который с вами проводит большую часть времени если акушерка по договору то в принципе это и происходит но она тоже человек и она может выйти в туалет она тоже человек, и она может выйти сделать себе чаек. Она.. Э ведет также ваши роды и понимает в какой момент вам нужно дать типа побыть одной. Возможно, вы после эпидуральной анестезии э, немножечко уснули и зачем ей сидеть рядом с вами, она может выйти тихенько, чтобы вы отдохнули. Возможно, вы э, с мужем в ванной или в душе, да, он вам делает массажик, она смотрит, что все хорошо, все ну как бы все идет как надо, да, зачем ей стоять третьей в этом душе, на вас смотреть. Она будет аккуратненько в ротзале или вообще на этот период может отойти то есть это все уже ваша с ней история. То есть, если вы идете на договор, повторюсь, вы всегда и с врачом, и с акушеркой проговариваете все это. Вы идете к акушерке и говорите, мастер панна, мне очень важно, чтобы возле меня вы были постоянно. Вы тот человек, который будете постоянно, ну честно спросите, честный ответ получите. да? Если она скажет, слушай, ну а зачем тебе постоянно, чтобы я сидела? Да я буду заходить, выходить, ну зачем тебе постоянно, да? А вам это нужно? Ну значит, вы идете не к Маре Степановне, а к Веронике Петровне. То же самое с врачом, когда вашим вы говорите. Вы говорите там... Доктор, мне нужна акушерка, которая будет сидеть со мной постоянно. В роддоме всегда есть такие акушерки. Есть те, которые сидят поменьше, есть те, которые сидят прям постоянно, не отходят от женщины, да? Это все обговариваем. Вот всегда прям, пожалуйста, проговаривайте то, что вы хотите, то, что, к чему вы идете. Я сказала Александру, что эфир будет максимум час угу, без двух минут. Час прошел, а я еще в середине процесса. Так, ну ладно, идем дальше. Вы там напишите вообще хотя бы живы, не живы, все нормально. Так, если роды по договору и что-то идет не так, в государственном роддоме можно отменить договор и продолжить по ОМС. А... а как? А как? Ну, то есть я немножко не поняла. То есть, если, например, роды по договору, что-то идет не так, это что? Это, например, ваш врач, с которым вы по договору, как-то себя ведет, ну, условно там, хамит или как-то. А, если нужна реанимация для женщины так она и будет у вас в рамках ОМС в обычном родильном доме. Если... Ну, смотрите, напишите немножко, расшифруйте вопрос. Я, наверное, в принципе, понимаю, о чем, но хочу, чтобы поняла. Какие-то манипуляции страшно дорогие. Смотрите, у нас в родильных домах, если мы говорим про государственные родильные дома, да, сейчас объясню, что девушка спрашивает, что если роды идут по договору, что В государственном роддоме что-то происходит, что нужна реанимация, например, женщине или э, какие-то сложные манипуляции, ну, например, селсейвер, наверное, имеете в виду, да, если кровопотеря, или какие-то, может быть, да, детская реанимация ребенку какая-то более усиленная, чем обычно. Значит, в государственных родильных домах все остальное, помимо того, что входит в договор, то есть это персональный врач, персональная кушерка, персональный неонатолог, персональный реаним... э, э, анестезиолог, если вы их берете, да, или кто-то один, неважно, э, все остальное у вас, ну и палата, если вы ее, опять же, по договору оплатили, все остальное у вас идет в рамках УМС, то есть и э, реанимационные все действия, и все препараты, и все это, опять же, большой плюс нашей медицины, что у нас все остальное в государственном роддоме идет в рамках УМС, то есть если какие-то манипуляции вам нужны, то они идут в рамках УМС. Ну вот, если у ребенка что-то будет, э, чего... Невозможно сделать в рамках роддома, да, то по протоколу его переведут в детскую городскую больницу. Если женщина что-то такое, что не в рамках акушерства гинекологии, то ее тоже переведут в соответствующий стационар. Поэтому, но ну, это тоже будет все в рамках ОМС. В частных родильных домов... А, вы про экстренное кесарево, что оно доплачивается. Ага, все, я поняла. Смотрите, вот абсолютно разные формы договоров, да, договоров договоров, наверное, правильно. есть договор, куда включено уже кесарево сечение, есть договор, куда кесарево сечение не включено, при этом это не зависит частное или э, государственное, например, родом на Фурштатской экстренное кесарево и э, плановое кесарево, неважно, да, по двум программам не включено, а там по следующим программам включено в лахте, например, включено в любую программу уже экстренное и плановое, да, то есть хотя вроде два частных родом, поэтому ну, здесь Скорее в государственных, мне кажется, что... Опять же, от формы договора зависит. В отто, например, не включено. Вот если кесарева еще идет прибавка. Да, от формы договора зависит в разных роддомах. Расскажите просто про реанимацию новорожденных. Как понимаю, есть два этапа реанимации. Первый этап если во всех роддомах, как говорится, малыша раздышат. Если случай более тяжелый, то везут в перинатальный центр. Нет, не в перинатальный центр везут, а везут в детскую городскую больницу. У нас есть прекрасный эфир, я прям очень рекомендую. Он висит на Ютубе, называется Как же он называется? Но этот эфир с заведующим реанимацией родильного дома на Фурштадтской, и этот доктор работает еще и в детской городской больнице, то есть он такой два в одном, и очень классно он про все, про вот это рассказывал, но вообще у нас есть дома физиологические обычные и есть перинатальные центры, да? Если мы говорим про полный цикл, когда ребенка никуда не перевозят или маму никуда не перевозят, это только Алмазова и э, перинатальный центр на Литовской. Да? Если про обычные родомамы говорим, то ребенка по протоколу, опять же, должны будут перевести в детскую городскую больницу. Вот. Есть у нас в Лахте только отдельный такой город в государстве. Там 300 часов нахождения в реанимации входит в пакет договора. И они, так как они многопрофильная клиника, имеют возможность ребенка держать там. Есть, опять же, немножко плюсы, когда родильный дом находится в системе многопрофильного стационара. Это Пушкин, это Всеволожск, ну, опять же, Лахта, Скандинавия, где есть возможность да, сторонних специалистов. Но все равно по протоколу... Ну, да, обязаны. Аллах-то просто такое государство в государстве, они немножко не, как бы, наши члены города, но и не федералы. Вот они нечто среднее. в Скандинавии тоже такая немножечко другая история. Там вот, что называется, раздышать-раздышат, а дальше реанимационные услуги будут уже платные. Они тоже предупреждают об этом, говорят стоимость, но, опять же, альтернатива – это детская городская больница. Вот, надеюсь, ответила на вопрос. Так, иду дальше, иду дальше, бегу дальше, бегу дальше. Так, так, на чем мы остановились? Тренд, тренд, тренд. Угу. В общем, да, мы, мы с вами проговорили, да, что э, в чем отличие, в общем, договора все-таки акушерки и врача, что это человек, с которым мы уже с вами знакомы заранее, что это люди, которые больше времени проводят с вами, но врач не сидит постоянно. Поэтому сравнить ОМС все-таки с договором, ну, это, это разные вещи. Единственное, есть договор с дежурной бригадой. Для меня очень странная, честно говоря, опция. Я про это написала в институте, у меня есть большой пост, можете почитать, кому интересно. Э, потому что что договор с дежурной бригадой он уместен на мой взгляд в частном родильном доме потому что он стоит дешевле но при этом ты попал в частный роддомы. Так как там, ну, в общем-то, такой очень отобранный персонал, да, то не страшно идти с кем угодно, потому что они все вот очень такие в одном ключе, что называется. И это камерные роддома, это частные, они настроены на пациента, они очень клиентоориентированы, поэтому, в общем, по договору с дежурной бригадой, ну, по факту, с вами будет индивидуальный врач, индивидуальная акушерка, просто не персональный, вы их просто заранее не выберете. Если мы говорим про государственные роддома, ну, например, в первом роддоме, по-моему, они уже сейчас убрали этот договор, он был точно, но по-моему, убрали. Был договор дежурной бригады, который давал возможность рожать в индивидуальном родильном зале. В первом не все индивидуальные, один э, смежный. Вот. Но вот по этому договору была возможность рожать значит, в индивидуальном родзале. И э, бригада, которая э, за вами как бы была к вам приставлена, это была бригада семейного отделения, а не с обычного. ну, То есть у них чуть меньше нагрузки, соответственно, они чуть больше могли уделять времени вам. Но по большому счету, мне кажется, такой... Условный, условный. У нас а, как раз вот девушка обещала отзыв написать к этому воскресенью, она рожала в Москве и говорила, что тоже в Москве очень распространены эти договора с дежурной бригадой, но в итоге она выбрала С Очень интересно, ждем с нетерпением. А, так, следующий комментарий. А если по договору случится что-то нехорошее, не дай бог, конечно, то чья будет вина? У меня у старшего ребенка, тяжелая инвалидность, роды были по договору. Много думала, понятное дело, кто виноват, и когда все пошло не так. Но тут нет однозначного ответа, если речь не идет о какой-то явной халатности. Но в наше время ее по ОМС, скорее всего, не будет. Ну, э, на самом деле, да, мы всегда говорим о том, что мы боимся идти рожать, э, и в принципе, вообще боимся, а еще и по ОМС вообще боимся, тем более, потому что будет какая-то халатность, недогревение, Едят, в общем, что-то сделают плохое, ребенок будет инвалидом и так далее. Безусловно, есть разные случаи, я сейчас не говорю, что мы живем в идеальном мире, но роды – это такой процесс, который зависит не только от врачей вообще, и даже не только от женщины и врачей. Есть еще третий участник, о котором периодически забывают – это ребенок. И ребенок может пойти совершенно другим путем которым, нежели которого от него мы ожидаем, да, и здесь уже принимается решение порой очень быстрые, очень неожиданные и максимально направленные на то, чтобы спасти ребенка и спасти маму. Потому что, чтобы вы понимали, я думаю, что вы прекрасно это понимаете, что все врачи несут юридическую ответственность за женщину, которая находится в родах. И если случается какая-то ситуация, то это суды, это уголовная ответственность и так далее. И поверьте мне, никто не идет на. На работу с той мыслью, что вернется он уже не домой до да, а в какое-то полицейское учреждение поэтому говорить о том что кто-то что-то делает специально ну конечно я думаю что это бессмысленно зачем что что-то случается да оно она может быть и вот здесь действительно если вы идете, например, выбираете роды по договору для того, чтобы 100% вы родили естественным путем, я вам сразу скажу, не надо на это надеяться, потому что, опять же, никто не знает, как пройдут ваши роды. Будут они естественные или путем кесарево сечения. Да? К нам пришел роддом Лахта, который пози позиционирует просто очень очень активно мягкие роды, Мишеля Дэна и так далее, мягкий подход действительно, но... Если мы читаем отзывы, мы видим, что и там есть экстренные кесарево сечения. Не, да, хотя вроде, казалось бы, там все врачи настроены только на максимальную естественность. Но так бывает. Но так бывает, что малыш хочет появиться на свет именно так. И даже Мишель Аден, это сейчас процитирую наше интервью с Юлией Вичинович, как раз с главврачом Лахты. А, Мишель Аден говорит о том, что, пожалуйста, да, можно, ну если... Все хорошо, можно доходить до 42 недели, но если ребенок уже не хочет выходить, если шейка не готова, если ничего не происходит, то может быть лучше сделать, предложить женщине кесарево сечение, чтобы не делать вот этот ряд манипуляций, который все равно в итоге приведет к экстренному кесарево сечению, потому что вероятно природа очень умная и она понимает, что, в общем-то. В общем-то, лучше, наверное, сделать так, да, что по каким-то причинам малыш не сможет пройти родовые пути. Вот, поэтому это такая история, что мы не можем предсказать исход родов, вот вообще никак, по договору ли, по ОМС ли. И э, здесь я, конечно, понимаю у человека, который, да, задается вопросом очень долго, почему произошло так или иначе, но... Но, к сожалению, здесь ничего нельзя сказать. Это может быть и по ОМС, и по договору, и в каком-нибудь, не знаю, в, самый, в самой дорогой программе частного роддома и в самой вообще омс программе в обычном роддоме. да. Ну вот, вот так. <кười> <кười> так, а почему я иду по договору? Потому что э, иду по договору, чтобы точно рожать с той бригадой, какая, которая попалась по ОМС. Вот человек, который уже первый раз родил по ОМС, Понял о том, что, в общем-то, вот эти именно врачи и акушерки мне, с этим врачом с акушерками не хочется быть, и поэтому выбирать в следующий раз договор, чтобы точно быть с этими людьми. Это называется, опять же, знание, опыт порождает наше желание. Так, э, рожала по ОМС, но если еще решусь, то пойду по договору только потому, что хочу видеть рядом в родах и мужа, и долу. Так, а я немножко, знаете что, мне кажется, я перескочила... Я перескочила, на третий... да, да, я перескочила на третью бумажку на наш сегодняшний опрос. Первый раз рожала по ОМС. <coughs> и второй. Снова пойду по ОМС. Теперь только по договору. Снова пойду по ОМС 146 человек. Теперь только по договору 126 человек. Да. Пойду по договору потому что. Вот, опрос. Пойду по договору потому что. Для меня важны условия и комфорт. 33%. Боюсь, что меня оставят одну. 21%. Хочу рожать с выбранной командой. 18%. Знаю, чего хочу от родов и от роддома, но это можно только по договору. 17%. Я аплодировала стоя последним 17%, потому что это очень классно, когда ты знаешь, ну, мы уже про это поговорили, да, знаешь и понимаешь, что ты хочешь от родов, что ты хочешь от родильного дома и понимаешь, что ты можешь получить по УМС, а что ты можешь получить по договору. Например, если важен комфорт, а это самый популярный пункт, 33%, то мы можем идти по в роды по ОМС, выбрать родильный зал, в котором есть душ и туалет, то есть санузел непосредственно в самом родильном зале. Это про комфорт, правда? Ну, мне кажется, для большинства из нас. И мы можем выбрать платную палату. Платную палату по договору. И обеспечить себе комфортно после послеродовом отделении не находиться с несколькими женщинами и с их детками. Да? Можем? можем. Это будет, в принципе, совершенно нам недорого. А, боюсь, что меня оставят одну. Мы поговорили тоже, что мы можем взять с собой мужа, а, но тогда надо выбрать определенный роддом, куда мужа пустят, где будут все индивидуальные родильные залы. Либо мы можем взять с собой долу. Опять же, посмотрев, в каком родильном доме это можно. И это тоже небольшие вложения. Мы сейчас говорим про вот прям небольшие суммы, да? Но муж вообще бесплатный. Берите мужа, он бесплатный. А, вот. И хочу рожать с выбранной командой, но это мы тоже обсудили. Так. Дальше, дальше, дальше, дальше. А, вот, как раз, рожала по ОМС. Если еще решусь, то пойду по договору только потому, что хочу видеть рядом в родах и мужа, и долу. Кто-то понимает, что он хочет в определенный родильный дом, да, например, потому что он рядом с домом. Это тоже важно, для многих важно. Например, нет машины или нет уверенности, что муж будет в этот момент дома. Или есть еще старшие детки, и нужно вот реально просто рядом выбрать родильный дом. Но в этом родильном доме нет возможности присутствия мужа, потому что не все индивидуальные родильные залы. Да, тогда мы берем договор для того, чтобы 100% муж и долу, например, были там. Ну, если есть такая возможность так так так так так ну и сегодняшний опросик, вот этот как раз я собираюсь рожать по мс потому что а, самый большой а, а, господи ну это смотри, все запуталась вот я первый раз рожала по ОМС, и снова пойду по ОМС 146 человек. Я первый раз рожала по ОМС, и теперь пойдут только по договору 126 человек. Мы видим, в принципе, что процент тех девушек, которые родили по ОМС, и готовы опять это повторить, достаточно большой. Да? Ну, примерно такой же, как э, те, которые пойдут теперь только по договору. И это говорит о чем? Что э, не надо бояться, если, например, у вас нет возможности да, э, сейчас потратить деньги на роды. Не надо бояться ОМС, а надо просто понимать, про что мы уже с вами проговорили последний час, да? Нужно просто понимать, как себя, в общем-то, где себе постелить вот эту соломочку для того, чтобы понимать, что будет вот так, что я могу получить вот это. А чтобы получить вот это, значит, я сделаю вот это, да? Ну, повторять не буду все, что я говорила. И а, второй вопрос. Первый раз я рожала по договору, и теперь пойду по ОМС... 18 человек. Ну, мало, 3% всего 18 человек. Конечно же, снова по договору 213 человек. Снова пойду по договору, но в другой роддом и к другим врачам 72 человека. Ну, тем итого 285 человек пойдут по-прежнему по договору, 18 пойдут по УМС. Мы можем с вами предположить, что изменилась материальная ситуация и уже человек не может себе позволить. Мы можем предположить, что человек уже знает, опять же желания да, наши идут от знания. Он знает как, девушка знает как с ней было в родах, она в общем-то, понимает, что и с дежурной бригадой, то есть ну, с теми, кто будет в этот день, она тоже справится, да, что по большому счету она все, что может, все, что хочет получить, она получит и по ОМС, и, в общем-то, удовлетворенная останется, поэтому это тоже имеет место быть. И последние два вот вопросика, которые у меня были, девушка спрашивает, я бы хотела узнать, есть ли такая статистика родовых травм по ОМС и по договору? Мне не нужна ни психологическая поддержка врачей, ни особые условия в палате. Но мама меня страшит мыслью, что если после бесплатных родов ребенок останется инвалидом, то это будет моя вина. Я не верю в волшебную силу денег, если человек профессионал он профессионал и по ОМС, поэтому лучше потратиться на курсы подготовки. Ну, во-первых, очень огорчает, когда на Наши близкие, самые близкие, которым мы очень сильно доверяем, и от которых мы ждем поддержки прежде всего, они... Э ну, как-то немножко странно, странные вещи нам говорят, да, вот внушают такие непонятные на самом деле мне постулаты да, беременной девушки, которая, в общем-то, и так в голове у себя сейчас имеет много всякого, о чем волнуется, да. Поэтому давайте здесь сразу скажем, что это проекция мамы, это не ваша проекция, у вас будут свои роды, и в ваших родах будет так, как это должно быть у вас, а не так, как это должно быть у кого-то другого. Поэтому если у мамы есть проекция страха, это ее проекция, мы оставляем маме эту проекцию, себе мы берем, обнуляемся, что называется. А по поводу того, что вы не верите в волшебную силу денег, да, если человек профессионал, он профессионал и по УМС. Абсолютно согласна, и по УМС по договору работают одни и те же люди, но мы вот все это время говорили о том, что время которая потрачена, да, будет на вас, она будет больше. Время на принятие решений каких-то, оно будет больше. Время на то, чтобы усмотреть еще на каких-то самых-самых начальных этапах, что что-то, да, где-то уже начинает смущать, его будет больше. Доверие у вас к человеку, с которым вы пойдете в роды, если это по договору, у вас будет больше. Поэтому здесь речь не о том, что если я заплачу, то он будет хорошим, а если не заплачу, то он будет каким-то там, не знаю, костоправом Как это про гинекологию правильно сказать? Не знаю. Это вообще не про это, да? Это вообще не про это. Здесь речь про человека рядом, которому вы будете доверять. И вот эта вот страшилка, да, у вас не будет вообще, уйдет на задний план, потому что у вас будет человек, которому вы будете доверять. А, вот еще один комментарий еще совет никогда не выбирайте загруженного врача особенно если он врач и должность какую-то занимает заведующий главный врач или его заместитель его вообще будет не до вас там начальство свыше постоянно звонит ему и мозг выносит очень классный комментарий потому что м -м, периодически я вот когда на персональных консультациях общаюсь с девушками я говорю о том что он ну, например приходит с запросом там вот ну, дайте мне вот самого вот профессионального самого крутого врача, там не знаю, у которого очередь. Я говорю, подождите, а зачем вам очередь, да? Вы что хотите? И если для человека действительно очень важен статус врача, потому что есть такие люди, это тоже нормально, то э, окей, конечно, да. Если вы доверяете, потому что это главный врач или начмед или заведующий отделением, то окей, можно вполне его выбрать. И понимаем, что у него будет своя акушерка. Обычно такие врачи э, всегда рожаются своей акушеркой. Ну, то есть с персональной акушеркой, они вам скажут, что со мной еще заключайте договор с акушеркой. И акушерка, в принципе, будет его ушами, его руками, его глазами в вашем случае. Если что-то будет, она, конечно, сразу позвонит, и он прибежит, даже если он в этот момент где-то будет на совещании, или кто-то ему, как вы говорите, будет выносить мозг из вышестоящего руководства. Да? Поэтому. Э... Персональная кушетка решит этот вопрос. Но еще есть другая сторона. Если это, например, небольшой роддом, то заведующий отделением или главврач в принципе не будет как-то мега загружен относительно других врачей. И еще один нюанс. Например, есть... Договора в роддоме, где включено только, включены только роды, то есть только врач, и кушерка, да, а палата нет. И вы хотите послеродовую палату, но их, в общем-то, не так много. И вы понимаете, что если вы будете рожать заведующим отделением, то, конечно, больше шансов на то, что все-таки палата вам достанется. Ну, да, мы, мы все понимаем. Поэтому тоже есть и плюсы, и минусы, как и у всего. Так, это, в общем-то, все, что хотела сказать я. М -м -м -м. Вопросы от вас я тоже все осветила, которые были. Ой, класс, класс, класс, все, я, я все сказала, ура. А -а -а -а -а -а -а Замечательно, мне кажется, мы с вами поговорили. Напишите обязательно в комментариях, что было для вас полезно, какие темы еще нужно поднимать, потому что, повторюсь, мне кажется, что я уже про все говорила, на самом деле, конечно же, нужно повторяться, повторяться и повторяться, потому что, опять же, и люди приходят новые, Ситуация у нас новая, с роддомами и так далее, и так далее. Поэтому жду от вас комментов, как вам было сегодня здесь. Нас было с вами много, мы молодцы. Но ну, а для того, чтобы быть в курсе всех событий, всех эфиров, всех интервью, всех экскурсий, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал «Славные роды», на наш телеграм канал «Славные роды». Ну и везде, во всех остальных соцсетях мы тоже присутствуем.